Тема нашего сегодняшнего семинара да? Как через мышцы обрести себе новую жизнь А для этого действительно нужно уметь укреплять да, свою мышечную как Уметь мышцы наращивать И желательно знать, как это правильно делать Ну и первое, что для этого нужно, да, просто понять Вот у вас есть версия, как мы будем ваши мышцы наращивать Вот есть такая подсказочка, да? Нам что-то в этой мышце нужно полноценное Но для начала, да, так называемые полноценные мышцы Да? У мышцы много есть факторов, да? У мышцы может быть сила, у мышцы может быть выносливость. Бывают есть люди, которые недовольны своей физической силой, кто-то недовольны своей выносливостью, да, а у кого-то нет ни того, ни другого. А почему бы это не нарастить? Так вот, чтобы иметь хорошие мышцы, да, точки точки зрения, скажем так, в первую очередь, да, сила, выносливость. это тоже по большому счету для себя решить, на каких китах вот эта тема да, опирается. То есть у нас получается вот, понятие «нарастить мышцы» это не в смысле объема мышцы нарастить. Ну, это тоже О, может, это может быть. быть как вариант. Я раньше тоже так думал. Это тоже вариант. Объемы. То есть нарастить мышцы, да, чтобы она вообще просто была. Угу. Поверьте, сейчас на вашем теле, потому да, что очень много, я могу показать те один десяток, которые просто привести форму, было бы достаточно хорошо, как и у любого человека. Очень интересно. Ну, для примера, скажем <смех> так, да, у большинства, <смех> людей, у большинства людей, в силу того, что их умная голова имеет от 6 до 8 килограмм веса, mm -hmm. вот чтобы она не упала вперед, по крайней мере, да, поневоле укрепляются мышцы задней поверхности шеи. А вот, допустим, на мышцы передней поверхности шеи, да, масса людей практически не обращает внимания. А почему бы, да, не укрепить их? Жизнь может стать гораздо лучше, гораздо интереснее, и голова будет держаться лучше и походка будет лучше вот так. И так заходим. Поэтому в принципе у нас есть очень много мышц, которые нуждаются в том, чтобы да, их реально укрепить. Поэтому тема мы наращивания мышц, это да, не только обязательно как убой дебилдеров, но чтобы они были такие. Это уже крайний вариант, хотя тоже будет неплохо. Сейчас много женщин, кому нравится быть вот, с кубиками, mm -hmm. вот, с такими переливами, да. Мне такая вещь не очень нравится, по крайней мере пока поговорим с точки зрения именно оздоровительной медицины, что такое иметь хорошее, Здоровые мышцы. Первое, да, на что хочется обратить внимание, что наша мышца никогда не будет развиваться, из-за ее не тренировать. Поэтому первое, что нужно для наращивания мышечной массы, это полноценная тренировка. Как бы мы ни говорили, если на мышцу не будет даваться определенное упражнение, определенная нагрузка, то укрепление, наращивание мышц, этот процесс просто не пойдет. Но на самом деле, да, мышцы укрепляются не во время тренировки. Вот некоторые думают, пойду в спортзал, возьму, например, 100 кг веса, начну да, этот вес я активно выжимать, и вот именно во время тренировки у меня вырастут вот такие мышцы. На самом деле мышцы-то когда -то растут? Не во время тренировки. Вот тогда же как интересно. Но надо же, оказывается, не во время тренировки растут. Они растут во время... Отдых. отдых, который наступает после тренировки. То есть во время тренировки идет, наоборот, разрушение мышечных волокон, идет их микротравматизация. Они реально да, начинают распадаться, мышечное волокно. А вот если вы потом после хорошо сделанной тренировки даете правильный полноценный отдых, вот тогда процесс, который называется анаболизм, и идем восстановление и одновременно что рост мышечного волокна поэтому важно не только делать правильные тренировки полноценные важно еще полноценно отдыхать поэтому люди которые профессионально занимаются да, наращивание мышечной массу, они прекрасно знают чтобы мышечное волокно стало сильным хорошим восстановленным между тренировками должен быть отдых минимум 48-72 часа поэтому силовые тренировки Именно на укрепление мышечной массы да, делаются максимум 2-3 раза в неделю, не чаще. Вот именно отсюда зайдет вот такая чистота. Причем люди, которые, скажем, как сам их называют, дрыши, худые, худосточные мышцы, которые там растеклись по скелету, вот им нужно тренироваться да, даже реже, а не чаще, для того, чтобы мышечная масса у них наросла. Им полноценный ну, так даже бывает, нужен гораздо больше и лучше открыли для меня, ну, оказывается, мы не зря, потратили субботний вечер, да? Но оказывается, выше-то растут во время отдыха, а не во время да. тренировки. Ну, это же как приятно и хорошо. И третий кит, который очень важен, да? Если у вас не будет полноценного питания, то что бы вы ни делали, как бы усиленно не тренировались, как бы там якобы хорошо не отдыхали, но если в организме нет нужного строительного материала, который восстанавливает в первую очередь да, мышечную ткань, ваши мышцы укреплятся и наращиваются не будут. И из тех пищевых элементов, которые нужны мышцам, что в первую очередь нам необходимо? Белки. Молодцы. Видите, какие подготовлены. Нам нужен белок. А сколько нам нужно белка, чтобы мышцы были крепкие и хорошо росли? В среднем, в среднем 2, в раза больше, да? Если, допустим, ваш вес к примеру, 60 килограмм, то вам нужно в день, получается порядка да, до 20 грамм белка. Но тут такая интересная хитрость. За раз нормальный человеческий организм может полноценно переварить всего грамм 30 Но у некоторых людей возьмем максимум 40 белка. Значит, вы же не можете за раз да, съесть, к примеру, там, полкилограмма курицы или килограмма. Можно, конечно, из куриной грудки попробовать за раз это взять. Но у вас переводится там может только эта доза. А все остальное сработает на аммонитаз. Ну и что? Крепких мышц не будет. Поэтому без правильного сбалансированного питания иметь хорошую мышечную массу просто тоже невозможно. Значит, если вы не тренируетесь, если вы не умеете полноценно отдыхать, если вы не будете правильно питаться, то что? Ни о каких крепких мышцах, и тем более о наращивании мышечной массы речь просто быть не может. Ну и давайте начнем это все потихонечку разбирать.